Сегодня утром под председательством главы города было проведено внеочередное заседание комиссии по ликвидации ЧАЭС. Вот По результатам этого пожара были заслушаны доклады руководителя оперативных служб города. Вот, принято решение значит, объявить режим ЧС в границах 11 микрорайона, создать комиссию, которая определит характер повреждений, стоимость восстановительных работ, вот, которые потом впоследствии будут финансироваться с бюджета города в рамках этой ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Вот. Также по собственникам жилых помещений сегодня принимается решение по оказанию материальной помощи как и средств местного бюджета, так и средств окружного бюджета. Сегодня специалисты начинают работу, раскле... будут расклеены объявления на этом доме, в ЖЭУ в 11 микрорайоне будут организованы специальные люди для конституционной поддержки, оказания этой помощи. и Также в МФЦ будут работать три окна специально для приема заявлений на получения данной помощи. Сегодня управляющая компания совместно с собственниками будет заниматься по квартирным обходам, будут составлены акты на каждое жилое помещение, будет также определен характер повреждений, соответственно их стоимость. Поэтому сегодня об этом говорить вчера, нам мы не понимаем, о каком количестве квартир э, идет речь. Но скажу одно, что сегодня э, будет уже организован доступ собственникам своим жилым помещениям. Э, вчера вечером э, управляющей компании было подано электричество, напряжение, вместо общего пользования работало фасадное освещение. Сегодня будем по э, пробовать подавать электроэнергию в жилые помещения, соответственно их обследовать. Режим ЧС в рамках Одесского микрорайона, что это значит для жителей, собственно, э, Да для жителей, собственно говоря, это значит э, одно э, для жителей именно конкретно этого дома, это вот э, проведение восстановительных работ, э, конкретно восстановление кровли за счет средств бюджета города, там специально предусмотрена такая статья в случае введения режима От Причин сегодня озвучено не было, почему? Потому что идет еще следствие, это специальные органы, которые ведут расследование, озвучат чуть позже, я думаю. В доме был проведен в 2017 году капитальный ремонт, все необходимые работы были проведены, документы подтверждающие есть, но мы сейчас отдельно проведем проверку по этому поводу. Но еще раз хочу сказать, нужно дождаться именно результатов проведения всевозможных экспертиз, тогда уже будем об этом говорить. Вчера был на базе 15 школы развернут пункт временного размещения, вчера обратились туда 7 человек, но с ночевкой остался всего лишь один. Вот, помещение маневренного фонда у нас есть. Нам нужно сейчас понимать, кое количество людей будет нуждаться именно в размещении маневренного. Вот когда мы пройдем по квартирный осмотр, проведем, будем понимать, сколько людей не могут сегодня проживать в своих жилых помещениях, тогда уже будет приниматься решение о выделении маневренного фонда. Но еще раз подчеркну, Пункт временного размещения, он развернутый, он сегодня действует. Любой житель этого дома может туда обратиться, будет предоставлено спальное место, питание. Ну, все условия для временного размещения. Пункт временного размещения разворачивается на срок до месяца. Вот. В дальнейшем размещаются люди в маневренном фонде. Если будет количество недостаточно, тогда мы будем разворачивать уже пункт длительного размещения. Вот. Но я думаю, что до этого не дойдет. Мы постараемся восстановительную работу провести в самые кратчайшие сроки. Мы ведем сейчас активную работу. Вчера уже были подключены волонтеры. Сегодня, повторюсь, будут развешены объявления на жилом доме. Ну, также вас попрошу разместить эту информацию. ЖЭУ работает. То есть вся информация у специалистов, у проезжей компании есть. Они подскажут, куда нужно обратиться и с какой помощью Вообще, окажут всю помощь собственникам, жителям. Сегодня в заседании КЧС да, принимал участие начальник МВД по городу Нижневартовск. Он сказал также, отдельный специалист в паспортно-визовой службе будет выделен специально для людей, которые, возможно, потеряли документы. То есть этим проблем тоже не будет, но хочу еще раз сказать, обратиться к жителям, что вся информация управляющей компании, они уже ну, как связующее звено определяют, кому куда обращаться, в том числе и МФЦ тоже.